Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы поговорим о термозащите, очень важная и нужная тема. Практически каждый из нас пользуется феном и плойкой. И очень редко мы задумываемся о том, насколько негативно мы влияем на структуру своих волос. Когда я впервые узнала плойку, мне было год 23, наверное, в то время у меня были светлые волосы и я начала постоянно их выпрямлять, потому что они у меня кудрявые от, от природы. Сначала эффект просто был поразительный, то есть волосы были гладкие, блестящие, красивые. Но со временем я стала замечать, как все хуже и хуже становится структура волос, они пушатся. И даже когда я не хотела их выпрямлять, я уже не могла это себе позволить, потому что волосы были испорчены. Просто в кудрявом состоянии выглядели тоже очень страшно. Тогда я впервые задумалась о том, как же мне предохранить здоровье моих волос. Давайте начнем с того. Почему вообще плойка портит волосы? Волос состоит из кератина, а кератин, как любой белок, при тепловом воздействии разрушается. Термозащита покрывает волос тонкой пленкой, которая защищает его от высоких температур. Термозащитная косметика разделяется на два вида – смываемая и несмываемые. Смываемые средства мы используем в процессе мытья головы. По идее, они должны восстанавливать волос и обеспечивают им защиту при дальнейшей укладке. Несмываемые средства – это различные лосьоны, спреи, то, что мы наносим на волосы непосредственно перед укладкой. Качественный мусс, конечно же, никогда не будет склеивать ваши пряди. При использовании подобной пенки постарайтесь не наносить ее на кожу головы. Ведь средство хоть защищает наши волосы от термообработки, но химия в его составе может навредить коже нашей головы. Я вообще против того, чтобы химию какую-либо наносить на кожу головы. Вы знаете, моя любовь к натуральным средствам ухода. Для того, чтобы просто распрыскивался состав, в него обязательно добавляют спирт. Знаете это и помните, что это тоже вредит вашим волосам. Так что не совсем-то это и здорово. Если ты его вот купила себе сразу же по приезду в термозащиту, она, конечно плохая, потому что здесь на, сразу на третьем месте находится такой компонент, как алкоголь, то есть спирт. Конечно, защитить защитит в чем-то мои волосы, но не факт, что не, не навредит, поэтому я пользуюсь ей достаточно редко. Носить его нужно на влажные волосы или можно непосредственно перед укладкой на уже высушенные сухие волосы. Вот слышала мнение одной девушки в интернете, она говорила, как же вот если ты вот так брызгаешь, просто сверху защищаются вот эти вот внутренние пряди. Она права, и недостаточно вот так вот взять сверху, попрызгать три раза и все. Нанести на поверхность руки, растереть и втереть в волосы. Естественно, надо понимать, что состав сработает там, куда вы его нанесли. Мое любимое средство – это термозащитные масла. Когда я выбираю себе термозащитное масло для волос, то я всегда смотрю, чтобы оно защищало еще от каких-то факторов от солнца, от ветра, от холода, от влаги, то есть, чтобы у него был большой спектр воздействия, скажем так, влияния. И также наношу немножко на руки, растираю и потом втираю в лопаты. В принципе, те масла, которыми пользовалась я, они очень благосклонно влияли на мои волосы, их не склеивали, не загрязняли. Но все равно обладательность жирных волос прямозащитные масла не очень подходят, потому что они будут еще быстрее загрязнять ваши волосы. Еще существуют термозащитные крема, но я, честно говоря, их не использовала. Я не знаю, как они действуют, потому что то, что видела я, как-то мне не очень приободрило. Я не понимаю, как можно нанести не белый состав но волосы такой плотный достаточно, и он не склеит их. Не понимаю, но знаю, что многим нравится. Но вот у кого мало волос, тонкие волосы, лучше не использовать, потому что ну, 100% утяжелить. В целом, это очень нужный продукт. Выбирайте ту термозащиту, которая подходит вам. И невозможно выбрать продукт. Вот я там посоветую вам один, а вам понравится другой. Я сама много пробую, один мне нравится, потом перестает нравиться. Ну вот для себя остановилась на термозащитных маслах. А вам спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. Вас ждет еще огромное количество интересных и полезных видео о волосах. А с вами была Анастасия Мадейра. Пока-пока. Как только волосы видят и слышат приближение плойки, они кричат, наверное. Так что давайте их спасем и поможем.